Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня мы приготовили для вас большой сюрприз. Сейчас мы подарим вам, я не побоюсь этого слова, путевку в новую счастливую жизнь. Что ты изобрел-то? Конструктор разума. Звучит? Доктор, помогите мне забыть тот день. Не надо этого делать, Борис. Когда у человека все хорошо, он с кушей не поедет. Она панкруплез меня. Я помогаю людям удалять из памяти ненужные события.